Приветствую вас всех, дорогие друзья. Еще раз всех приветствую. Меня зовут Петр Златков. Начну со своей истории. У меня тема моего выступления Секрет быстрого результата плюс моя история. Я начну со своей истории. Родился я в маленькой деревне. Деревня Осмоловича называется. Это Климовический район, Могилевская область. Там я жил. До 99 -го года. Потом я переехал уже побольше в город Климовичи. Население 15 тысяч. Ну, как и все ребята, ходил в школу. 9 классов я закончил. Пришло время куда-то поступать. Решил перебраться в областной город Могилев. Есть такой в Беларуси. Поступил в училище МСК Резерва. Отучился 4 года. Я вообще сам спортсмен, вот кандидат мастера спорта по биатлону, пожарный спорт. Сам я военный. В 2015 году я перебрался жить в Могилев. У меня такое дикое рвение было, то есть из деревни куда-то в Люди, чтобы больше возможностей было. В 2015 году я проживаю в городе. Могилев. Сам я военный, немножко волнуюсь, дебют у меня, но ничего страшного, я справлюсь. Так как у меня быстрый результат есть, наверное, мне это и поможет на такую большую аудиторию выступить. Так. Закончил я после училища Мидского резерва Гомельский инженерный институт МЧС РБ. Думал, что в моей жизни все будет, все, жизнь удалась. Я военный, у меня стабильная работа, с 2011 года я работаю, да. Вот. Думал, что у меня в жизни все шоколадно. И родители говорили, Петя, отучись в школе, поступи в институт. Потом у тебя уже два образования, так как училище МСК закончил. Одно среднее специальное получается, а второе выше. Все, жизнь у тебя удалась жилье в Могилеве есть, живи, радуйся жизни, все у тебя получилось. Ну, я понимал, что моей зарплаты реально хватает только, чтобы поесть, минимально как-то одеться, все. А я любил всю жизнь с детства как-то путешествовать, меня всегда в лагерь там отправляли родители, но я всегда жил, знал, что есть что-то за пределами, то есть есть страны, куда-то можно поехать отдохнуть. И как мне с моей вот работы, да, вот 700 рублей на данный момент я получаю, это только сейчас подняли, как может обычный, грубо говоря, смертный поехать отдыхать, как я вот хочу в Доминиканскую Республику, так это вообще нереально за вот такие деньги. И что в 2015 году? Что перемкнуло у меня? Я познакомился с сетевой компанией. Первой, не GNS. Два с половиной года я как бы им занимался. Результата, естественно, у меня не было. Ну, максимум там 100-150 там, долларов каких-то я зарабатывал, то это мой икорд был. И все это время, когда я был первый в первой своей сетевой компании, я наблюдал через социальные сети ВКонтакте за двумя людьми. Это был Сергей Шутро и еще один из этой же компании, только с другой системы. Вот за двумя людьми я наблюдал свою историю, ВКонтакте писал. И я понимал, что люди как-то двигаются, где-то отдыхают, какое-то движение. Но почему у меня нет результата? Значит, чем-то я не таким занимаюсь, почему они могут, а я не могу. У меня тоже есть, как мой спонсор говорит, Два уха, два глаза, один нос, один рот. Я потом начал задумываться. Оказывается, есть система автоматизированная. А я в своей сетевой компании работал вручную, объясняя. То есть мне нужно было демонстрацию продукции, показать все человеку вручную. Я ехал за 100 километров к своему знакомому, то есть у меня не было такой кнопки получить кандидата от системы. То есть сама система, у нас вообще системы никакой не было. Я ехал к своему знакомому, рисовал там кружочки на А4 листу, показывал все, план-маркетинг, и приступал к демонстрации продукции. Разбавлял стаканчики, там порошки, сравнивал тайт, Ариэль, свою продукцию. Вот так я работал. За два с половиной года моя организация была вот таким прочным методом 18 человек. И мой доход из этих 18 все были полуживые, полумертвые. Только э, товарооборот. Построения никакой организации у, у меня не было. То есть просто товарооборот был, ну какой там, кто на 3 рубля купит, кто на 10, кто на 20. Вот так вот. Вот таким я и занимался ИБД, имитацией бурных действий. Коэффициента полезных действий никакого не было. Все, я начал наблюдать за Сергеем Шутров в социальных сетях. Мои терпение стякло. В 2019 году я Сергею пишу. В начале, там, в «Сергей, хочу лично с тобой познакомиться, пообщаться. Расскажи, чем ты занимаешься». Потому что я тоже занимаюсь сетевым. Но мне стыдно было признаться, что я здесь толком ничего не зарабатываю. Но я решил на чистоту. Все, Сергей написал мне, ответил, мы с ним познакомились, встретились, дал он мне информацию. Я вообще в шоке был от того, что он мне преподнес. Вот когда он мне показал бизнес-модель, первое видео, все, меня эта информация зацепила. Я уже точно знал, что я здесь буду, рано или поздно. Сергей мне показал, когда бизнес-модель, вот это первое видео, все, меня это зацепило. Я знал, что все, я буду в бизнесе GNS. Но какая особенность? У меня не было денег. У меня были деньги только на Basic пакет. И когда э, четвертый шаг со мной проводили, после четвертого шага я позвонил себе Сергею и говорю, Сергей, я готов хоть прямо сейчас стартовать с бейсика. Он говорит, Петр, если с бейсика, то продолжай дальше твоей сетевой компании развиваться и зарабатывать. Меня это очень сильно задело. Друзья, вы не представляете, как. Я на следующий день стартовал с амбассадора, потому что я понимал, что сетевая индустрия, здесь есть деньги. Только я выбрал не ту компанию. Она крутая, все, мне сетевая компании все нравится, но она просто старые форматы. Там нет такой системы, замечательной, как Форсаж Инфо. Вот, продолжаем дальше. Я, я стартанул на следующий день с Амбассадора. У меня тоже не было денег. Где я деньги взял? Расскажу. Сейчас время не особо много. У кого есть желание, тут найдет деньги, да? Отдал, жил. Много вариантов, друзья, есть на самом деле. Как Леонид Гладких э, в Минске в апреле сказал: если бы у меня был там, если у меня есть джип, там за 100 тысяч долларов, да, завтра я вам скажу, друзья, принесите два косаря мне вы мне к обеду зато принесете. Вот это меня тоже зацепило, я же сейчас всем и про это рассказываю. Поэтому всегда не вопрос денег, а всегда вопрос мотивации, да, какое у тебя есть желание. Друзья, и что вы хотите, что вам хочу еще донести. За месяц, работая по четкой пошаговой инструкции, по пятишаговой, в первом месте заработал тысячу долларов. Благодаря вот то, что я слушал Сергея Шутро, своего наставника, то, что он мне говорит, выполняя все, что он мне рекомендует, я достиг вот такого результата в первый месяц. Хотя в самом начале я говорил, Сергей, я хоть здесь заработаю первый месяц 100 долларов. Вот у меня так было. Вот почему я сам не верил в себя. Я сейчас, вот, когда с людьми разговариваю, я ставлю себя на их место. То есть э, в глазах. Э, ну, человека, ставлю себя на их место. Я их понимаю, что у них нет денег и у них нет э, веры в себя, в свои силы. Потому что я сам через это прошел. Я сам думал, что я только заработал, хотя бы 100 долларов заработайте, все, я буду дальше заниматься этим бизнесом. Но когда я заработал 1000 долларов в первый месяц, совсем по-другому начал себя чувствовать, улыбаться, уверенность начала какая-то приходить. И вот все равно сегодня, вот вещая на такое огромное количество людей, мне вначале очень было, мне речь отнималась, хотя вот поставил меня один на один с кем-то, да, вот буду общаться с новым кандидатом под часами. А вот было волнение такое. Вот так вот моя история была, что, да, вот два года наблюдал, почему вот раньше не пошел. Ну, так получилось, что вот что-то в голове, наверное, какое-то пока не стрельнуло нужно что-то менять, И есть где-то другая совершенно компания, э, другая система, что-то есть автоматизировано легально. И еще вот прервусь, э, когда в первой своей компании я занимался, вывод денег на карточку, такого у нас не было. Все вручную считали, подсчитывали, сколько ты заработал, вот эти копеечки, все мы считали, представьте, сколько-то времени нужно было терять. Сейчас я... Э, не парясь, я захожу в свой кабинет, я смотрю, сколько мне пришло, вот как цикл закрывается, да, бонус за нового подписанного человека, многоуровневый лидерский бонус, когда пролетает, промоушен, да, вот еще вот скажу, похвастаюсь немножко, так, ну особо не люблю хвастаться, да, но моя история, как бы нужно рассказать, да. С 10 марта у нас запустилась жажда скорости. Я впервые там участвовал. Я занял первое место в личном товарообороте, и команда «Несокрушимые победители» заняли тоже первое место. И я, друзья, обратил внимание, многие писали цели. Я пролазил все команды. Да, есть команды, которые почти все цели прописали. Но знаете, друзья, какая особенность? Многие люди в команде не прописали цели. А те, кто не прописал, он их и не достиг. Вот, вот то, что я заметил. 10 марта, когда началась жажда скорости до конца апреля, я поставил себе цель – стать специалистом и выполнить пром на 100 долларов. Я выполнил это за 4 дня. И мне нужно было цель редактировать уже через 4 дня. Представляете? И я уже установил новую цель. Даже сейчас, если зайти на форсаж, жажду скорости, нажать «Несокрушимые победители», далее цели мои. У меня там стоит квалификация нефрит и пром нефритовский, да, 500 долларов. К концу апреля моя цель, я заявил на всю, э, на весь форсаж, я объявил это своему спонсору, я в команде, в чате всем объявил, что я достигнул своих целей, я выполню пром, я стану нефритом к концу апреля. Это все произошло. Я не знаю, как у других. Не буду зачитывать там фамилии, да. Там много писали. Их с сапфирами станут и жемчугами и нефритами и специалистами и там куча пакетов подпишут. Я этого не увидел. Я такой человек, наверное, то что военный, да, спортмен. Я если сказал, я это сделал. Про свою историю рассказал коротко тогда. Сейчас я расскажу про секрет моего быстрого результата. Как я чуть больше двух месяцев в бизнесе, да, в общей сложности заработал больше 2000 долларов. Мои секреты, я их немножко тут пометил. Что вам первое нужно? Новички. Я сам новичок, да, только пришел в этот бизнес, моя квалификация не фрит. Я чуть больше двух месяцев. Первое, что я усвоил, это слушать и слышать спонсора, Друзья, повторяю, слушать и слышать. Это две разные вещи спонсора цепитесь за него двумя руками звоните ему сами у спонсора если вы я пришел к спонсору э, мой спонсор сапир 25 вы должны понимать что это высокая квалификация что у него нету времени с вами нянчиться если вы покажете что вы серьезно настроен на этот бизнес он будет вам уделять время но если вы будете сидеть на одном месте естественно ничего не будет второе быть там, где все происходит. Это имеется в виду гонки, которые проходят, да? Вот у нас в Минске, э, на Клара 51, в офисе компании. Спецфорсаж, э, мероприятия компании. То есть быть там, где все происходит. Почему вот этот пункт, я сделал э, акцент на нем, да? Потому что там идет рост. Ты видишь истории людей, таких же обычных, да? Вот я был президент отеля, э, я услышал очень много историй, там, Ольга Жданович, да, другой э, системой работы. Вот меня очень тоже ее история зацепила. То есть вот там ты набираешь истории вот таких обычных людей, да, вот Павел Иваницкий, мне когда историю рассказал, мне вообще я в шоке был. Да я смотрю, я сам такой, я сам простой, но когда я услышал его историю, как человек с физической области, э, дошел уже до декацию меня просто зацепило, если уже он смог, почему я не могу? Мне 27 лет, у меня два уха, два глаза, рот, нос, все в порядке. Почему я не могу? Все, я начал достигать, да, пока я не софер, но все у меня впереди. Я вам потом о своей цели заявлю, мы все заявим, напишем свои цели. Дальше, третье. Созвоны команды обязательно не пропускать. Записывайтесь на консультацию со спонсором, посещайте вебинары. Расписание на форсаже, смотрите всегда, э, очень детальная информация. Э, люди с большим стажем э, доносят полезную информацию. Вот не пропускайте. Вот это три пункта я назвал, да, сейчас дальше буду. Ведение социальных сетей э, Instagram. Учитесь делать фото. Обработка. Написание постов. Транслируйте свою жизнь. Показывайте. Только будьте самими собой. Показывайте реально, кто вы и что вы. Пятое. Обучение. Немаловажная роль. Это запуск и волшебный пензи. Проходите внимательно. Делайте все, как написано в запуске, тренинги, Не просто посмотрел и все, а записал, нажал паузу, зашел сразу. То есть теория с практикой, действия, подкрепляем действиями. Волшебный пендель вообще, признаюсь честно, начал проходить недавно. Информация просто бомбическая, это мое любимое слово бомбическая. Меня просто, я вот только начал проходить, классная информация, всем рекомендую. Это просто бомба, друзья. И вот какая моя особенность, вот все вещают сидя, да? Вот я перед вами сейчас стою стоя. Вот это мой самый главный секрет, почему я подписываю людей. То есть я со всеми кандидатами и своими уже партнерами, да, вот которых я подписал, и новенькими кандидатами, которые только еще идут в мой бизнес, я со всеми разговариваю стоя. Потому что это энергия, это искра в глазах, это блеск, это эмоции. Если вы сидя будете, вы как умирающий лебедь. Алло, как дела? То есть разговариваете, вот эта фишка. Вы можете сидя делать бизнес. Я не знаю, может, у вас и сидя получается. Я строю этот бизнес стоя. Вот вы сейчас присели, да, на стульчиках, на диванчиках, а я вещаю перед вами стоя, потому что это энергия, ну, я так вижу, это у меня так, да, почему у меня бизнес так быстро пошел, чуть больше двух месяцев, да, результат 2300 баксов, как Аврелия говорит, баксы. Так, хорошо. И седьмой пункт. Самый главный, друзья, заявите на всю аудиторию, на весь форсаж. Не бойтесь. Скажите своему спонсору, позвоните прямо сейчас и скажите после нашего тренинга, скажите, спонсор, я э, пример ставлю. Давайте я свой, сейчас свою цель ставлю. 31 июля я, Золотков Петр, 31 июля буду жемчудом. Если я сказал, я это сделаю. А теперь поставьте... То есть вы должны, вот почему я сейчас сказал уже раньше времени, да, то есть вы должны э, заявлять о своих целях, пока вы не заявите, у вас не будет результата. То есть нужно заявить, я не знаю, как это устроено, как это работает. Если ты в голове себе сказал, то есть и результата и не будет. Ты должен это записать, это мало записать, а еще нужно заявить Всем друзьям. Чем большему количеству людей ты заявишь о своей цели, то, что ты хочешь достигнуть, да, Тогда это быстрее произойдет. Я заявил на весь фортаж, что я стану за жажду скорости, я выполню промнефрит, хотя я уже две цели достиг. Я выполнил специалиста и 100 долларов, и плюс нефрита и 500 долларов забрал. Я заявил на весь фортаж. Я уже не хотел облажаться перед своим спонсором. Я знал, что мой спонсор очень серьезный, он показывает мне пример, он мне показывает скорость, и я должен идти только за ним. Потому что я же хочу жить как он. Если он путешествует, посетил там более 20-30 стран, у него организация там несколько тысяч, почему я так не могу? Он тоже с, моих, с моей родины, там 30 километров 50 от меня живет. Почему я не могу? Он старше меня, я младше, у меня еще наоборот все впереди. Но если он уже смог, то я точно смогу. Хочу такую интересную историю рассказать. В моей организации, вот люди мне, многие кандидаты говорят, нет денег. Так если бы деньги э, у тебя были, ты бы сейчас со мной не разговаривал, правильно? Вот, пришел, расскажу такую историю. В моей организации совершенно недавно пришел лиц Инстаграма. Александр Хихнал в Минске живет. 18 лет. Что вы думаете, друзья? их нет. Берет интернет-магазин. Через неделю буквально проходит мероприятие, президент отелей в начале апреля. Он приходит и говорит, Петр, можно я приду с другом? А там вообще было для новичков бесплатно. Вот, можно я приду с другом? Я говорю, Александр, конечно, приходи, чего не, приходи, чего не прийти. Вот. Он пришел с другом, начиная с другом знакомиться, он скептик такой, еле... Короче, не идет на, на контакт, не идет на общение. Я, я думаю, хорошо, дружок, посиди. Я уверен, что ты мне завтра напишешь, позвонишь. Так и проходит. Приехал я в Могилев. На следующий день поступает мне сообщение, Петр, я хочу с вами сотрудничать. Все, человек за один день смотрит э, первый шаг, то есть уже вечером проводим ему четвертый шаг, на, завтраш... на следующий день статует с амбассадора. И вот этот Александр, мой 18-летний, которого не было денег, зарабатывает 250 долларов прямую премию через неделю. Вот вам и результат, друзья. То есть вопрос всегда желанием, мотивации, как вы хотите. Вы могли прийти и одни на это мероприятие, да? Но вы привели человека с собой. он увидел весь бизнес, всю серьезность его и пришел целесообразно. Он увидел, что здесь есть деньги, здесь есть люди, да, молодые, амбициозные. Все, пожалуйста, вам. Вот такая история. В моей организации есть человек, зовут его Дмитрий Хорошко. Человек тоже пришел, говорит, у меня там проблемы, у меня кредиты, у меня то, у меня это. Давай опять я стартану, может, в конце лета, когда с долгами рассчитают. Я говорю, Дима, здесь деньги есть, не волнуйся, все будет. Все, на эмотах человек зашел в бизнес, первый месяц тысячу долларов заработал. Вот вам, друзья, и история. В «Жажде скорости» человек у меня занимает второе место в личном товарообороте. И вместе со мной в команде первое место в командном зачете занимает. Вот вам и история, друзья. Хорошо, к чему я это все? Я вам рассказал про мои самые главные секреты. Вы, вы, вы, вы наверное, и так их знаете, да? Но лучше их было записать. Если вы хотите так же быстро, как я, это нужно э, записать и потом уже применить действие. То есть самая главная моя фишка, я делаю этот бизнес стоя. Я не сижу за, на кресле, да, умирающий лебедь, алло, как дела, привет, там. Я строю этот бизнес стоя, на эмоции, с энергией, все как положено. Я вообще в шоке от нашей системы автоматизированной. Это благодаря Ларисе Гудим, Эдуарду Гринько, что они создали вот такую систему. И благодаря ей, вот я обычный деревенский парень, да, родом из села, могу сейчас спокойно при, э, с телефоном зарабатывать деньги. То есть мой бизнес в интернете. Все, мне достаточно телефона. Я показал, друзья, вам результат свой. И я уверен, если уже я это смог, то вы с такой системой, с такими замечательными кураторами, да, новички, давайте вот напишите пятерочки, кто пришел недавно в бизнес, пятерочки, напишите имена, фамилии своих кураторов. Я вот хочу посмотреть. Новички. Потому что у меня главный секрет моего роста в бизнесе – это слушать и слышать куратора, спонсора. Это самый главный человек, который будет вам помогать. Я, у меня даже стоит первый пункт – это слушать и слышать спонсора. Валентина Ковалева. Отлично. Валентина Ковалева – замечательный спонсор. Лично сам с ней знаком. С Гомеля. Круто, Валентина. Ну и в завершении уже времени мало, Да. Я хочу вам, друзья, порекомендовать, никогда не сдавайтесь. Как мой спонсор сказал, не позволяйте какому-то грязному рылу вырыться в вашем цветущем саду вашей мечты. Вроде так. Поэтому меня мои родственники тоже все отговаривали. Петя, куда ты лезешь? У тебя есть такая работа, у тебя есть... Стабильность. Куда ты лезешь? Зачем тебе эта секта? Зачем тебе эта пирамида? Да там все подделано, там э, всех людей подговорили. Куда ты лезешь? Успокойся, спустись на землю. Друзья, если у вас есть вера в себя, в свою мечту, если вы ее будете оберегать, как я, двумя руками и ногами, у вас будет все. У вас будет результат, у вас будет чек, у вас будет... Яркая жизнь, насыщенная полными красками. В завершение хочу сказать, что никогда не сдавайтесь, не предавайте мечту, всегда держите за своего спонсора, находите мотивацию. Мотивацию можно находить разными способами. Поговорите со своим спонсором, читайте книжки, общайтесь почаще со своим спонсором, звоните, держитесь вот так, двумя руками и ногами, обхватите. И надоедайте ему. Показывайте результат, устанавливайте свои цели, достигайте успеха. И я буду рад вас видеть где-то на событии. Уже встретимся. Все, всем пока, друзья. Счастливо.